Мужик приходит к доктору со своей проблемой, но ну, доктор его принял и спрашивает Что вас беспокоит? А он ему отвечает Доктор, у меня 50 сантиметров, хочу уменьшить, мне это по жизни очень мешает Доктор покрутил его в руках, посмотрел, посмотрел и говорил Вы знаете, я вам ничем помочь не смогу, в нашем поселке медицина пока не дошла до такого Но знаешь, внучек, у меня кое-что для тебя есть, он там через 3-9 дней вниз болота а там живет царевна лягушка. Ты приди к ней и предложи ей выйти за тебя замуж. И когда она тебе откажет, у тебя 100% он уменьшится. Ну приходит мужик на болото и говорит. Лягушка, лягушка. Стань моей женой! А та ему ответ! Никакая я тебе не лягушка, я царевна! И он смотрит вниз, а у него он уже реально уменьшился на 10 сантиметров! И тут он думает! Надо еще скостить хотя бы сантиметр 20! И он опять за свое! Лягушка, лягушка, выходи за меня замуж! Лягушка ему ответ! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! нет. И еще раз! Нееет!